Когда я говорю «подчеркнуть», я имею в виду, что вы бри... Если вы носите джинсы, важно уметь выгодно их подчеркнуть. Что я имею в виду? Позвольте объяснить. Когда я говорю «подчеркнуть», я имею в виду, что важно правильно сочетать предметы гардероба, чтобы точно расставить акценты. Например, я поместил рисунок в рамку. Обратите внимание на белую полосу. Рама хорошо дополняет изображение. А еще вы не видите бликов, потому что я немного потратился и купил музейное безбликовое стекло. Суть в том, чтобы взять нечто не выделяющееся и заставить его выглядеть в разы лучше. Вот картина, которую нарисовала моя невестка. Рама сделана на заказ и поэтому картина смотрится потрясающе. А при чем здесь джинсы? Возьмите подходящие джинсы, дополните их нужными вещами и результат вас приятно удивит. Сегодня, джентльмены, я расскажу вам, как можно выгодно подчеркнуть свои джинсы. Прежде чем я покажу вам все то, что вы можете сочетать со своими джинсами, давайте поговорим о том, какой вид джинсов подходит именно вам. Видите ли, по сути джинсы – это повседневная одежда и джинсы не любого кроя можно приукрасить. Так что, если хотите улучшить ваш образ, избегайте джинсы нетипичного кроя, будь то облегающие или мешковатые джинсы а также джинсы с дырками или просто слишком потертые. Будьте осторожны с джинсами с эффектом потертости. Светлые тона вполне допустимы, особенно летом, но к ним всегда сложнее подобрать подходящее сочетание, чем к более темным аналогам. И что остается? Хорошо подогнанные джинсы темного цвета. Поэтому, когда я говорю «хорошо подогнанные», я имею в виду джинсы прямого кроя или узкие джинсы. А под темными цветами я имею в виду индиго, черный, серый, темно-синий, темно-зеленый, бордовый. Такие цвета, как я считаю, носить проще, чем светлые. Обратите внимание на свою обувь. Если вы носите старые кроссовки, немедленно уберите их подальше и наденьте что-нибудь получше. Согласитесь, эта пара в разы лучше предыдущей. Кожаные кроссовки и туфли – то, что нужно. Если вы действительно хотите сделать шаг вперед, наденьте пару классических туфель. Они будут хорошо сочетаться с одеждой цвета индика. Только взгляните на это. Я не любитель модельной обуви, лучше выбрать что-то более функциональное и более прочное, особенно в дождливую погоду. Стоит задуматься о паре классических ботинок. И если эти ботинки показались вам слишком скучными, вы можете улучшить свой внешний вид с помощью этой пары. Довольно классический стиль. Они внесут разнообразие в ваш гардероб. Не люблю матовую обувь, она не подходит для работы. А замша? Сейчас многие компании производят замшевые ботинки. Они устойчивы к непогоде и за ними несложно ухаживать. Они будут хорошо сочетаться с черными и даже серыми джинсами. Джинсовая ткань будет выглядеть довольно модно. Есть бесконечное количество сочетаний ботинок и джинсов. Следующее, что вам нужно сделать, чтобы подчеркнуть свой вид, наденьте подходящую рубашку. Мне нравятся футболки, например, Хенли. V-образные вырезы смотрятся замечательно, но не в этот раз. Вместо футболки наденьте рубашку с воротником. Классические рубашки, поло, прекрасные варианты. Следующий совет выглядит очевидным, но так мало парней ему следует. Носите легкую куртку или жакет. И Если вы давно подписаны, вы знаете, что я люблю замшу. Посмотрите на джинсы с бордовым верхом. А этот коричневый оттенок создает хороший контраст с джинсами цвета индика. Если хотите усилить этот контраст, то попробуйте светло-серую куртку. Обратите внимание на эту комбинацию зеленого и синего. Не для всех, но мне нравится. Вам не обязательно выбирать замшу, можно выбрать классическую коричневую кожаную куртку, только посмотрите на это сочетание. А что насчет спортивного пиджака и джинсов? Они сочетаются? Конечно. Вот несколько комбинаций, которые я придумал сам. Прежде всего, давайте посмотрим на то, как синий сочетается с синим. Некоторые люди говорят, нет, только не это. Не соглашусь, здесь у нас разные материалы с разными свойствами. Синий фланелевый пиджак отлично сочетается с синими джинсами. Если вы хотите немного освежить образ, добавьте узор. Обратите внимание, как синий пиджак смотрится с этими синими джинсами. Красивое и несложное сочетание. Давайте поговорим о пиджаке более светлых оттенков, который подразумевает сильный контраст. Оставим те же темные джинсы и наденем светлый пиджак с узором. Мне очень нравится это сочетание. Выглядит не так строго, как с темным верхом. Светло-коричневый пиджак хорошо смотрится с темно-синими джинсами. Очень хорошее сочетание. Что насчет серого цвета? Серые пиджаки хороши за счет своей универсальности. Они не ассоциируются с каким-либо цветом, и с этим синим низом они составят хороший образ. Можно надеть несколько более темный пиджак, если вам нужен более формальный вид. Если вам не нравятся спортивные пиджаки, взгляните на этот вязанный пиджак. Опять же остановимся на серых оттенках. Он может сочетаться с очень разными вещами. И посмотрите на посадку. Очень красиво и удобно, и хорошо сочетается с джинсами. Этот двубортный пиджак, кстати, также вполне сойдет для офиса. Довольно хорошее сочетание. Перейдем к одноборному свитеру темно-синего цвета. Он не будет конфликтовать с классическими джинсами, поскольку джинсовая ткань имеет другую текстуру и другой внешний вид. Никто не подумает, что вы сочетаете две вещи одинакового цвета и стиля. Они просто подумают, ну, это довольно хорошо выглядит. А если на улице слишком жарко, чтобы надевать свитер? Есть ли какие-то другие варианты? Оцените этот пиджак-рубашку. Он сделан из того же материала, что и другие рубашки, но он надевается сверху. Вы можете даже надеть обычную рубашку под него. Это еще один отличный способ подчеркнуть ваши джинсы, сделать правильные акценты и вывести ваш образ на новый уровень. Следующие три пиджака, которые я вам покажу – одни из моих любимых. Посмотрите на темно-оливковый пиджак. Он выгодно отличается от всех прочих пиджаков. Этот экземпляр изготовлен из вельвета и потому выглядит повседневно. А у этого спереди четыре кармана, выглядит несколько по-военному, но очень легкий. И не будем забывать об аксессуарах. Возьмем легкие джинсы, льеную рубашку с красивым воротником, шляпу и бум! Вы вышли на новый уровень. А как насчет шерстяного галстука? Не такой парадный, как шелковый, но с нужной рубашкой будет смотреться шикарно. И, конечно, не забудьте про красивые часы. Можно такие, а можно классические, как эти. Они помогут украсить и дополнить весь образ. А какое видео смотреть дальше? Может, то, где я объяснил, как носить джинсы с классической обувью? У многих из вас возникают вопросы по этой теме, поэтому я записал целое видео. Хотите узнать больше? Нажмите здесь.